Привет! Вы на канале Адамажик. и сегодня я продолжаю играть в группу, назовем пинкиллер Hell and the Nation. В прошлой серии мы проходили с вами... Что мы с вами проходили? Надо мне вспомнить. Так, ага... В прошлой серии мы проходили Атриум и Анклор. А теперь мы пройдем такие... Две локации... Опера и вокзал. Ну что же, давайте, начнем. Карты Тара есть. Чтобы тащить. Ой, это какие-то как хозяблики я. А мы идем по крышам. На. На. Так. Тут есть, конечно, можно вот так сделать. А, ну так и все будет. О, прикольно. Да. Она даже не упадет, эта людь. Подожди. Да. На nah. Да Muy... А, это вокзал, да. Ну, как русский вокзал только. Пиво везде. Да не будет у тебя иных богов. Не сотвори себе кумира. Не поминай имя Господа в суе. Помни день субботний, чтобы светить его. Почитай отца и мать своих. О, берут, берут. Черт. Черт. Да, черт. Вот это я и сказал. Чертики бегут. Прямо в точку. О, да. Так, какой сейчас рейс? О, Москва есть. Ну, это в точку, это какой-то российский, да, реально. Вокзал. <св> вот. Ай! сюда. Уборщица, банкомат, ну да, это реально. Ну... Централ. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду в Комарова. За недельку. За табу. Если часом пропаду. Так, куда идти? И надо на этот ящик. Да, зеленый, надо, да. Даже... Бульку, бульку, бульку. Спасибо. Сейчас потрошил этот... Панк. Какое-то пиво не надо... Надо. Но это конечно.